Всем добрый день, у микрофона Алексей Федорцов и тема сегодняшнего видео это время и дни запуска рекламы первоначальной. То есть в какое время надо стартовать рекламу, чтобы получить максимально эффективные показатели и не пропустить то окно, в которое ваша аудитория максимально активна однозначного на этот вопрос ответа нет. И однозначно могу сказать, что на протяжении 8,5 лет работы с рекламными кампаниями в разных рекламных системах из практики абсолютно понятно, что разная целевая аудитория по-разному реагирует в разный период времени. Это больше касается именно дней недели. И большинство из целевой аудитории максимально реагирует... С понедельника по пятницу. Но также есть а, ниши, в которых это противоположно. То есть э, это связано с тем, что целевая аудитория в рабочее время работает. А она реагирует только вечером, рано утром и выходные. Причем выходные в субботу до с утра не реагируют. А реагируют во второй половине дня и в воскресенье уже реагирует с самого утра. Рассмотрим на примере, каким образом это получилось в нише продвижения франшизы. К нам обратилась компания по рекомендации. Опять же, мы с ними уже работали, и мы были у них подрядчиками для их рекламодателей, которые продвигали франшизу. И ставила задача продвинуть франшизу через Яндекс, продвинуть организацию, который занимается э, упаковкой франшиз через Яндекс.Директ. Яндекс.Директ у них уже работал и э, приносил э, результаты э, со средней стоимостью клика. Э, не со средней стоимостью клика, а средняя стоимость лида была полторы э, тысячи рублей. Раньше было дешевле, э, сейчас стало дороже. Мы решили проанализировать все рекламные кампании. Ну, давайте не так, не, не будем все, всю историю рассказывать, я расскажу именно на примере максимальной эффективности по а, времени суток и дням недели. А, у них эта градация выстроилась таким образом. После того, как мы запустили тестовые рекламные кампании, оттестировали эффективность ключей и а, поняли, какие группы ключей не работают, какие работают, мы перешли к оптимизации по а, дням недели. А, и... На основании выгрузки статистики получили данные, что а, определенные рекламные кампании а, по возрасту и м, устройству показов а, мы разделили десктопную и мобильную версию. И также мы разделили всю аудиторию по возрастам. А, максимально эффективно а, аудитория, которая была от а, 35 и старше до 60 лет, Реагировали на а, рекламные кампании а, в выходные, в пятницу вечером, в субботу с утра до обеда, причем это был всегда один и тот же интервал, и также в воскресенье с утра. А, это все было только с десктопных версий. С мобильных версий это была аудитория моложе, то, которая была... До 35 лет и она реагировала в будние дни. А, уже совсем другая история была с этой же аудиторией при закрытии в сделку. Поэтому с вашей аудиторией, целевой аудиторией может быть то же самое. Это что касается контекст, примерно контекстной рекламы. А, все это вы можете посмотреть в аналитике, проанализировать, потому что в то время может оказаться, как в этом примере, что в, во все остальное время. Рекламные кампании будут неэффективны и не будут приносить результатов, а, но клики будут происходить, но аудитория не будет, у нее просто не будет времени а, ознакомиться с вашим материалом достойно и потом а, они на выходных возвращаются и делают эти конверсии. И ваша аудитория по возрастам будет также делать все по-разному. Поэтому очень важно понимать, что у вас за аудитория и как она реагирует. Но как она реагирует, вы поймете, только запустив тестовые рекламные кампании и а, проведя глубокую аналитику по этой реакции. Если она есть, то это отлично, тогда вы можете сделать следующий шаг к оптимизации. Если нет, то вам надо продолжать тестировать. Что касается отдельно по таргетированной рекламе. Тут можно однозначно сказать, что запуск таргетированной рекламы максимально эффективно производить именно с понедельника с утра. Было много вариантов запуска у нас, когда заказчик, заказчику надо было срочно запуститься, и в большинстве случаев, когда мы запускались на выходные, результаты тестирования шли вниз. Особенно это касается таргетированной рекламы в Facebook и Instagram, потому что там рекламная система смотрит по эффективности взаимодействия целевой аудитории, а выходные в большинстве ниш — это активность понижена. То есть если мы будем, возьмем выборку за всю неделю и а, увидим, что в понедельник, вторник, среда аудитория реагирует примерно одинаково, потом есть небольшой провал, и в выходные, во второй половине дня, большинство целевой аудитории во всех нишах а, идет на повышенный контакт. А, но в, если мы запускаемся в субботу утром или в воскресенье, то полдня у нас рекламные кампании работают неэффективно, и рекламная система воспринимает то, что рекламные кампании настроены неэффективно. Это что касается таргетированной рекламы в Facebook и Instagram. Но та же самая рекламная кампания, запущенная с понедельника, принесет вам намного больше результатов. Потому что люди уже в процессе, уже в работе, они а, видят рекламу и реагируют. В Выходные – эта активность наполовину снижена. И вы должны, и только вы, как собственник бизнеса, понять, какие биоритмы есть у вашей целевой аудитории и насколько эффективно будет запускать ту или иную рекламу. И в большинстве случаев только тестированием вы можете получить эту информацию, либо же глубокой аналитикой тех рекламных инструментов, которые у вас уже работали, и понимая свою целевую аудиторию на 100%. Только в этом случае вы сможете точно, абсолютно точно сказать, когда вам нужно запускать рекламные кампании, когда их э, стоит понизить ставку, а когда повысить. А, то же самое касается, допустим, и погоды. Допустим, есть ниши, а, вот клиент, с которым мы работаем, а, мы а, ведем его несколько рекламных кабинетов, а, занимается он установкой а, жюлези а, и а, ровных штор. У него свое производство, менеджеры, замерщики, установщики, то есть полный цикл работы. И здесь ключевым моментом является изменение погодных условий. Когда пасмурно идет дождь, резко снижается интерес аудитории, потому что основной раздражитель это солнце. И а, люди максимально стараются решить эту проблему, проблему зак закрыть солнечную сторону и так далее. И у них повышенный интерес, когда солнечная активность максимальная. И пониженный интерес, когда а, активность солнца снижается. А, вы должны точно так же посмотреть по аналогии с этим примером на своей целевой аудитории, есть ли какая-то разница. Если у вас розничный магазин, однозначно у вас примерно те же самые биоритмы будут по погоде. А когда мы запускали рекламу для моего сервисного центра по ремонту телефонов, ноутбуков, то в, когда была дождливая погода, никто не приходил. Когда было солнечно, был примерно одинаковый приход клиентов. По таргетированной рекламе и по контекстной рекламе. Эти данные вы должны применять для своего бизнеса, потому что это ваш инструмент, который позволит вам выйти на другой совсем уровень. Потому что обладая такой оптимизацией по рекламным кампаниям, вы будете четко понимать, что вы экономите львиную долю бюджета и что расходуете его максимально эффективно, потому что не только настроить одну рекламную кампанию в какой-то одной рекламной системе и получить какой-то результат является эффективным подходом. Эффективным подходом является на длительный срок улучшать показатели рекламных кампаний, которые у вас есть. Связки, естественно, с вашим сайтом, конвертером, что у вас, в принципе, есть. На этом все. Если у вас есть какие-то вопросы, либо комментарии, пожалуйста, оставляйте под этим видео. Также можете добавиться мне к друзья ВКонтакте, написать там либо написать WhatsApp. Все мои контакты будут в описании к этому видео. С вами был Алексей Федорцов. До новых видео.